Речка медленно течет, солнце весело печет. Р рыбаки сидят у речки, замечательный народ. Рыба плещется в реке, держим удочки в руке. Ожидаем всем поклевку, хорошо, на ветерке. Если будет день погожий, значит будет клев хороший. Будет рыба на обед, кошка будет рада тоже. Уже да не, е, не напрасно. Это каждому здесь ясно. Вот и клюнул окунек. Значит, день прошел прекрасно.